Я его тащил в горку, но здесь не видно ни хрена. Колесо потеряли. Вон он его тащил. Сука. Подожди, а ты что, ступицу тормал, что ли? Нет, гайка, блядь, крутилась Гайка колесная Не колесная, ступичная Слушай, не поверишь, у меня с собой есть ключи и головка, чтобы я прикрутить По-любому прикручу. Мы куда вы едем Ой, не лёг, не потерпали подвох